25 тысяч депозита, 31 тысяча на балике. Самая жесткая проверка вилдропа, которая только есть на ютюбе, будет жестко. Поехали.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 Короче, спасибо всем за просмотр Очень долго получилось, но, бля Кейсы на что-то открывать нужно, короче, погнали здраво всем, никаких ссылок Ничего не будет, деньги мои, деп мой 25 закинул, отсюда взял промик Короче, 31, плюс там на балике были деньги Так что давайте мне тут без халегали Короче, я искренне, но ну реально Вот не соврать, очень сильно надеюсь Что будет подкрутка, потому что Здесь мне на Вилдропе жестко крутят Поэтому я решил закинуть 25к И надеюсь, что все-таки сегодня получится Что-то офигенное выбить, в идеале, честно. Хочу дойти до 1200. На изике это спокойно можно было бы сделать. Но вот, кстати, по поводу изика. Давай пока сразу первый кейс откроем. Я там открывал, и мне шансы... Все, мне перестали там ставить шансы. Ну, дроп появился, и мне здесь... Бля, неплохо было бы вулка... этот вулканчик Азимов Ну ладно, мне здесь начали крутить 63 рубля, ну, неинтересно Самое крутое, здесь нож может выпасть И если он выпадет, ну, все То реально мы сегодня до 1200 дойдем Вот громко, да, заявление звучит Дойти до 200 тысяч рублей Но это реально, потому что, ну, если есть подкрутка Можно хоть до скольки дойти, я думаю Но посмотрим, как все будет Я, по крайней мере, надеюсь, сегодня очень жестко окупиться Деп большой Опять же, на изике мы это делали но ну, я там депал по-моему, 150 Или 100 тысяч рублей там был деп. В принципе, на 100 тысяч мы там даже на 150 где-то вывели. Да, 100 был деп, но 150 вывели. Но хочется сегодня что-то увидеть поинтереснее. У нас бесплатный второй кейс. Я думаю, здесь фастом можно крутить. Смысла дешевые кейсы долбить вот так обычными открытиями нет. 115. Вот, кстати, что приятно, что все-таки ребята здесь сделали по 3... Открытие бесплатных кейсов Я, кстати, зашел в инвентарь, да, через контракты. чекнуть, у меня еще дух воды здесь лежит в инвентаре Так что мы его тоже продадим Все это пойдет в оборот В сегодняшний ролик, блин, ну хочется сделать жестко Оборот, мать его урод Короче, погнали, третий бесплатный кейс тоже Найс, страж, хорошо, 1400 есть, все Подкруточка, скорее всего, активирована, я в это очень верю, но я, бля, я реально переживаю по этому поводу. Так, здесь мы все открыли. Четвертый бесплатный кейс. Единственное, неудобно, не написано, от скольки они даются. Но ну, написано только после того, как у тебя бесплатные кейсы заканчиваются. Не очень это удобно. Древнее видение говно. Говно из жопы, черный глянец, если долетит, но, блядь. тысячи! Хорошо! Хорошо, бля, вот смотри, работает! Работает, шансики-то нормально. Вот это другой 1200, бля. Хорошо. Хорошо пошла. Давай дальше. Пятый кейс. Тут уже он... Вот я помню, что он от 10 тысяч идет. Здесь поинтереснее. Здесь вой лежит. Блин, ну если выпадет вой, это все. Какая золотая спираль. В рот ее... Да, понял. Nice. 4000, бля. Ну все, сказка пошла. Вот, вот тут же хорошо. Вот на этом моменте мне стало спокойно за себя... Полностью. Да, дальше, дальше топливный инжектор. Ну, бля, бизнес-класс было бы лучше 200 рублей, тоже неплохо Но это кейс от десятки От десятки и неплохо Так, это мы крутили пятый Да, 10 десяти все правильно Шестой кейс от двадцать... 20... Я почему закинул ровно двадцать пять? Шестой кейс дается от двадцати пяти Седьмой от пятидесяти Пятьдесят на эту историю закидывать я не хочу Если вам понравится, это будет как с кейс батлом Когда просмотров нереальное количество набиралось Будем делать Пока я такого не вижу гидропончик, ну, блин ну, хуйня Ну, а вот, блядь, что я тут должен сказать Топливный инжектор за 18 Ну, вот, ну, нет, ну хорошо пошла Вообще хорошо пошла Топливный инжектор за... Я даже, блядь, не знал, что он тут такой есть Ладно, я думал, это 4-6 тысяч Вот серьезно Кайф, ну... Все, расслабились. расслабились, Сейчас оно. Сейчас оно пойдет. Прекрасно. Просто прекрасно. Для аккаунт ютубера, это вот честно вам сказать, пропуск просто в другое измерение в мире опенкейсов, кейсов. Это реально пропуск, блять. Ладно, давай, мы это все дело продаем. 62 тысячи, деп 25. С промиком со всей истории. 62 на балике. Бля, готовь. Сразу поехали. К Я обожаю этот кейс. Тут наклейки, тут вся вот эта тема по. Погнали. Ну, сегодня, блядь, сегодня прям фул проверка ВДшки будет. Балик не выданный на своих накрученных шансах, но тем не менее. Гамма-волны, э, элитный мистер, хуистер. Ну, гамма-волны прикольная тема, она, кстати, и дешевая. Она... Ебать, электрический ули, и хорошо! На свинь, сирена, клейка за 7к, да ты же моя, и за 4 фнатики. Так, неплохо, неплохо, но нам нужно что-то поинтереснее. В идеале, конечно, до какого-нибудь, блядь, Делочка бы дойти, и было бы заебись. ебись. Еще кейс инвесторов, туда же, блядь, матов много, ребят, прошу меня простить, но вот когда тебе начинают вот так дропаться, это, это эмоции, которые передать нельзя, чтобы ты их прочувствовал, нужно, чтобы тебе так дропалось. Сказка, Ди а, подожди, стой, 10, так мы потратили сколько? Подожди, мы, бля, мы потратили 20, а что это, спрашивается, а что радуешься? Бля, ну это хуево, это хуево она начиналась так красиво, как у Шекспира. Ну, слушай, опять статрек Азимов. Выпало наклеечки. Вопрос 13, блядь. Ну, слушай, ну, блин. Ну, это не очень хорошо. Ладно, давай все-таки я выбью этот кейс полностью. Вы, бу, ну ты понял, да? Я материться сейчас не буду, но что-то как-то настроение подупало. Вилдропчик, блядь, не подводи. Я надеюсь, я это не зря сделал. Говно черный глянец. А нас кейсы будут сегодня на сайте окупать? Ну, у меня просто сейчас риторика, которая идет, она меня не устраивает. Начиналось реально круто. Бесплатный кейс, окуп. А сейчас что-то как-то, ну, прям все идет под слив. Мне это не нравится. Та корион. Он до хера может стоить. Бля, 7 тысяч. Что за хуйня? Почему? Давай попробуем апгрейд сделать. Балансом. Так, на балике 20... Ну, давай пробуем сколько? Ну, на 25 тысяч. Сейчас были сливы, он должен заходить. Плюс-минус, все-таки шансы работают одинаково на шансах на, на, на, на, на, на сайтах. Даже я сделаю, наверное, ну вот, вот десяточку. Там было дохера сливов, он обязан зайти. Я в этом уверен на 100%. Хорошо. Знаешь, больше было удивления, если бы это дело не зашло. Выиграл. Лично. Лично. Продать все. 37к. Ну, почему-то два ножа написано. Я немного не понимаю. Ну, ладно. Главное, что он выпал и заебись. Остальные вопросы мне не касаются. Можно попробовать еще раз, но немного соиванусь. Ну, вот пробовать пятнарь сделать с, с шансом побольше. Словно 20... А, подожди, что-то я перекрутил Мы крафтим нож за 15 тысяч Ну, допустим, 35, это уже маловато 7... 7 800 Давай 60 процентов Я, ребят, сейчас переживаю, по голосу, я думаю, это слышно Но я не хочу проебывать 25 тысяч Просто-напросто Найс nice. Фух, бля, я выдохнул, честно, я выдохнул, оно зашло Оно зашло, меня это радует, определенно Я немного не выкупаю мимо, мне два ножа, блядь, в лайфленте дропается Ладно, дропалось, бано реально, мне в инвентарь по два ножа, 43 тысячи есть Давай попробуем, блядь, ну по дорогим можно пройтись Вот это, опять же, прикольная тема, x50, x100 кейсов за раз Давай попробуем, 10 тысяч, 50 кейсов Пать там лайфлента охуела Так, скоростной зверь, это круто В блядь, ксиды. У меня, знаешь, есть такая тема, когда я начинаю нервничать, у меня голова начинает люто чесаться Сейчас такая история Я немного сейчас в осадок выпал Ладно, вроде бы вот здесь неплохо Вроде бы неплохо Я немного, ну, 5200 Блять, вот сегодня на апгрейдах вроде бы как идет С кейсов нихуя не падает Давай попробуем, дорогой, кейс Маршала. Можно две штуки ебануть Если она не окупается, мы идем в апгрейды Но я надеюсь, что все-таки будет оку Блять, кейс за 10 тысяч Давай, амфибия, блять, ну это говно Пфф, слушай, сказать, что это кал, ничего не сказать. Давай улыном в апгрейд попробуем. А что, почему-то у меня скины не все проданы. Хотя я вроде все продавал. Ладно, мы еще раз продать все. Найс. Апгрейды. Ну, даже не улынам, я здесь, честно говоря, тоже переборщил. Давай попробуем где-то вот 15 и сделать 45. Сколько это будет? Но ну, это. Ну нет. Так, крафтится на 45%. Бля, вот я думал, не зайдет. Ладно, хорошо, зашло. Страшно сегодня. Ну, наде надеялся на немного другой исход. Пока сайт меня, м -м -м, ну, не радует, честно. Золотое, 14 тысяч стоит кейс. Давай два попробуем. Это типа и ножи, и перча, да? Ну, нарисован по крайней мере. Ну, да. О, бля, давай оку, пожалуйста, вилдроп. Ты меня что-то, блядь, пугаешь. Ты меня очень сильно пугаешь. Гоночник зеленый, гремучий змея, блядь. Это говно. Ладно. Давай дефолт, попробуем тайно долбануть. Вроде бы как, балик еще, ну, даже одну штуку. Вроде бы как, баланс еще есть. Ну, блин, мне сейчас очень страшно, потому что на балансе осталось 9000 А, я перчатки не продал. Так, тогда все good, я перчатки не продал. Я вроде бы как их продал, но почему-то они у меня не улетели. Еще раз, продать все. А, они 2 тысячи, блядь, стоили перчатки? Ёпта. Бля, это... Okay, я думал, не дороже стоит. Я почему-то думал, что балик даже не начислился. пробуем. Кей okay, за 6 тысяч. Буст инвентаря вроде бы как. Вопрос, чьего инвентаря. Видимо, админа сайта. Надо что-то годное по балику. Драгон... Dragon... Пищарь или север... северный лес? 10 тысяч или сколько? 28, блядь, все! Ну, слушай, я не пони... Ну, я очень сильно паникую сейчас. Наверное, блин, надо что-то сейчас придумать. Можно все-таки апгрейды, раз оно апгрейдами идет. Балика я подслил. Давай попробуем, ну, 45... Хотя бы. Дамасская сталь, бабочка, 45 тысяч стоит. 23-47%, поехали. Он сливает, но он должен выдавать же. Но ну, должен же, блядь. Но ну, я же вроде ютубер. Так, хорошо, выиграл. Что-то я выиграл. Продать и все. Бабочку я продал. Круто. 53К, есть. А если мы попробуем вот эти вот буст инвентаря открыть, ну, допустим, 3 ну, раза. Можно открыть кейс X100 за раз. Тоже прикольная идея, блядь. Но, но я немнож... немножко, немножко, не немножко, я готовился к другому. В любом случае... Рентген это неплохо, Финика тоже заебись. Вот это прям гуд, блядь, кейс хороший. 36к, заебись, нет, кейс хороший, определенно. Этот кейс мне нравится. Он у меня 71 тысяча на балансе, блядь, меня это вообще радует. Это в плюс я ушел, с 25 тысяч это был. С промиком, со всей хуйней, с бесплатными кейсами. Да, падение кара, блядь, сувенирный дигл, вопрос цены. Сувенирный, он же, он же много стоит, десятку всего? М -м -м -м, почему так мало? Почему так мало он стоит, блядь? Сувенирный дигл, ладно. Походу, окей, десятка 79к на балике Фу, но бля, неплохо Сейчас неплохо Сейчас я прям меня подотпустил Давай-ка попробуем по дорогим кейсам Пройтись все-таки, наверное, стоит Кейс Маршалла из дорогих э, И кейс Ректора за 5 тысяч но кейс Маршалла поинтереснее Он все-таки 11 тысяч стоит 5 штук, 54 тысяч Самая ебнутая проверка вилдропа Конечно, она... Нельзя сказать, что она объективная Потому что все-таки аккаунт ютубера Это не аккаунт подписчика, не фейк аккаунт но... Ну, бля, я закинул свои деньги Кстати, королевский Он дешевый по-моему 26 тысяч, заебись, пойдет. 41К, ну. Чуть-чуть минусанули. нули. Чуть-чуть минусанули. нули. Надо, чтобы он дал денег, блядь. Ебучий кейс маршала, пожалуйста. Дай денег. Навахи. Это хуета. Это хуета редкостная. 15 тысяч. Вот, смотри, если мы... Вот апгрейды сегодня прям реально заходят все. Ну, допустим, 40 ракет, например. То есть апгрейды реально идут все, и вопрос... Вопрос, какого хуя такой дешевый нож? Вопрос, почему, ну, блядь, все апгрейды заходят, кейсы как-то сливают, апгрейды сегодня прям радует. Хотя до этого мы в роликах проверяли апгрейды, у меня, по-моему, вообще, блядь, ни один апгрейд не зашел. Даже когда рекламу покупали, сегодня же, блядь, стой, пожалуйста, стой! Хорош, хорош, хорош, хорош, хорош. деньги есть, денежки у нас есть, 50 тысяч на балансе. Я не выкупаю, мимо, какую хуя два ножа. Нажимаешь F5, все год, ну типа, что за мем? ладно 50 тысяч есть, давай все-таки попробуем открыть их 100 кейсов за раз Экран у меня сейчас улетит в другую сторону, в направлении Камчатки, ну ладно Нож, нож я нож видел Так, хорошо, кракен, камуфляж, бог червей М -м -м, Нож где-то был, мне показалось Должен быть нож, 6 тысяч, блять, ножа походу не было Причем кейс очень дорогой, хочу заметить, но что он реально дешевый Почему-то скины не все продались. 29к. Фу, ну я переживаю. Я сейчас прямо очкую. Золотое. Ну, я немного видел, хот хотел видеть другой результат. Но как-то меня это, конечно, не устраивает. Северный лес, острый игл. Блядь, ну говно. Говно, конечно. 35. Давай пробуем на 10% что-нибудь сделать. Это сколько процентов, если x10? Ну нет, давай x5. Ну потому что в теории я как думаю. То есть... У нас за, э, идет слив Он должен... Ну, блядь, это шансы кейс батла. Вот это реально шансы КБшки Единственное, ну, все-таки На КБ по-другому, но с апгрейдами плюс-минус То есть ты сливаешь на кейсах, оно тебе дает Меня это радует, что я все-таки понял, как эта история работает Кейс для инвесторов, блядь, давай хоть что-то нормальное, пожалуйста Просто хоть что-то 7000 есть? 16 тысяч есть, бля, заебись Великий демон Гамма волны, опять же, 29К А что самого другого в апгрейдах есть? Мне просто интересно Соточка, сортировки по прайсу нет Понял Подожди, это и десятку, давай сотку поставим За сотку ничего нет, хорошо, а вот 80 тысяч Допустим, от 80 есть 96, 113, почему-то поезд не показывал, 124, есть 131, даже за, есть Медуза и Градиент. Бля, я переживаю, 41к. Я сейчас все-таки, знаешь, что предлагаю, открыть еще раз кейс Маршала, но пока непонятно, оно, блядь, оно вроде бы дропает, но как-то я не знаю. Того, чего я ожидал, нет, то есть я думал, что будет лютейшая подкрутка такого... Но я такого не вижу. И мне это, блин, мне это, конечно, не нравится. 20 тысяч вот. Деполи 25к и ходим вокруг этой суммы. Кейс ректора не открывали. Блин, давай пробуем 4 штуки. Недостаточно средств, я понял. По какой причине непонятно. Хотя, может, F5 нажать, подожди. 5. Да, балек не обновился, понял. Три кейс. Ну, немного не этого, я ожидал, Настроение подспало, сейчас просто можно все следить. Ну вот, я бах, блять. А, нож! Стой! Нож! Хорош! Блять, есть! 50 тысяч! Фух, сыванул! Короче, давай мы, знаешь, как сделаем? Ролик уже 17 минут идет у меня. Я не знаю, может по факту дольше, может со всеми затупными моментами, когда я молчал и так далее. Он 15 минут идет, может 13. Ну, короче, я что думаю. мы сделаем из этого две части. У меня по кейс батлу. Э, давай еще все-таки попробуем открыть золотые. У меня как. В в свое время была серия типа, где мы идем до айфона. Хочется сделать что-то подобное, пусть будет балик и мы сделаем в следующем ролике. Напишите, что вы хотите увидеть, может я прокачку сделаю для подписчика на весь оставшийся балик. Хочется что-то необычное. Баланс остался, но блять, ща... мясник, ебать, да это дохуя! Да, все, все, не, нахуй, я это вставляю на следующий видос, может будет прокачка Может э, я себе телефон обновлю Потому что подобный проект на кейсбаттле Был, короче, всем спасибо, это Оставлю и будет уже следующий видос Можно из этого сделать несколько роликов Тем более, ВДшку смотрят, почему нет Надеюсь, вы меня поймете, но ну, ребят, 25к Небольшой деп относительно всего того, что Мы депали до, но, тем не менее Хочется сделать два ролика с этого На Балике еще 62 тысячи, надеюсь, вы меня поймете Поддержите лайком, блин, реально старался 62 тысячи нафармили, не реклама ссылок нет, сайт говно, не депайте сюда, ну вот, ну не могу я снимать другой контент, потому, по той причине, что все-таки у меня канал по панкейсам, этим я и занимаюсь, это я и снимаю. Всем спасибо, а, спасибо, что меня смотрят адекватные люди, это всегда приятно, хейтерам, ну вы знаете, дам всегда мой ответ. Короче, всем спасибо, ждите следующий ролик, я думаю, он выйдет уже наверное в среду, мы за -за запишу в воскресенье, сегодня у нас, что, сегодня четверг, у меня уже ночь, я начинаю втыкать и думаю, подумаю, что можно сделать с этим балликом, и сделаем крутой проект. Всем огромное спасибо, это был Человек, всем пока. Пока, до новых встреч.